Всем привет, мои друзья! Эта девочка ворвалась как вихрь во взрослое фигурное катание. Скоростная, прыгучая, стабильная, эмоциональная. Она сразу всем дала понять, что намерена бороться за самые высокие места и побеждать. Сезон 2017-2018 был для Алины очень успешным. И судьбоносным. Победа на этапах серии Гран-при, победа в финале Гран-при, победа на чемпионате России, победа на чемпионате Европы. И наконец, победа на Олимпийских играх. При чистых прокатах Алины шансов соперничать не было ни у кого. Черный лебедь и Дон Кихот такие разные, но обе с непередаваемой энергетикой в исполнении Алины. Давайте вспомним. Как это было 23 февраля 2018 года. Я помню, как у меня и не только у меня и у многих остановилось дыхание на выезде с первого лутца, но быстро соображающий спортсмен теми отличается от несоображающего, что может моментально сориентироваться по ходу прокат, будь то Олимпийские игры или первенство двора. Моментально, в долю секунды поняла, что нельзя рисковать, не стала прыгать второй прыжок, да еще и зафиксировала выезд с луца. Браво! Думающий спортсмен всегда имеет преимущество перед другими. И это помогает в том числе и правильно рассчитать силы и в случае необходимости изменить по ходу программы. Расстановку элементов далеко не всем дано. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.